Ребята, добрый день. Хочу представить на Ваше рассмотрение вот такую вот небольшую программку. Это калькулятор для удобрений. Он написан в Microsoft Office, в Word. Для того, чтобы эта программка у Вас работала, Вам обязательно надо будет установить Microsoft Office. Это 2007, либо 2003, либо 2010. Давайте рассмотрим, как устроена эта программка. У нас есть таблица. Первое. Это элементы питания. Это азот, фосфор и калий. Второе. Наименование удобрений. Мочевина. Это азотное удобрение. Двойной суперфосфат. Это фосфорное. И сульфат калия. Это калийные удобрение. Содержание данного удобрения процентно. Это если вы покупаете какое-то удобрение. Оно может быть в кульке. Но все равно там указана процентность. Вот написано 46% удобрения. Это может быть они в мешках, где угодно. Карбамид. Это мочевина. Вот у меня здесь указана часть окошка. Где-то находится все. В верхней части. Вот она. 46,3%. Но так как у нас здесь 46%, значит мы выставляем 46%. Хотя, в основном, все время совпадает. Это госовский, госовская процентность, которая предприятие выпускает именно 46%. Некоторые могут выпускать 45 процентов, 50 процентов, так что ну, желательно, конечно, смотреть. Так, Дальше. Требования соотношения. Вот у нас есть небольшой выделенный участок желтым и зеленым. Это я сделал специально для перцеводов. Если у вас растения растут в горшках, вот есть формула первой подкормки, второй подкормки и третьей подкормки. И также вот рядом в открытом грунте тоже первая, вторая и третья подкормка. И здесь указаны соотношения каждого удобрения. Значит так, первое, азот 6, это фосфор 24 и калий 12. Что нам нужно будет сделать? Нам здесь нужно будет ввести первое, азот 6, дальше, фосфор 24, 4 и калий 12. Это первая подкормочка. Требуем удобрение на 10 литров воды в граммах. 4,39 грамма. На 10 литров воды нам понадобится азотное удобрение, мочевины. Точно так же 17,54 это двойной суперфосфат. И 8,07 это сульфат калия. Количество в столовой ложке грамм. Данного удобрения, к примеру, азотного удобрения мочевины 10 грамм в столовой ложке. Если у вас нету примера весов, и вы не знаете, как это э, взвесить. Двойного суперфосфата это будет 15 грамм в столовой ложки и калия соответственно, 20 грамм. Требуемое удобрения на 10 литров воды в столовых ложках. К примеру, нам нужно будет сыпать мочевины 0,44. Грубо говоря, полстоловой пол ложки на 10 литров воды. Значит, двойной суперфосфат нам 1 ложка, ну, там, можно сказать, ложку с небольшой горкой. И сульфат калия 0,40. Ну, это, опять же, чуть-чуть меньше, чем пол ложки. Это удобрение рассчитано, эта формула, для внесения в течение 15 дней. Вот наши растения адаптировались, когда мы их высадили. Первую подкормку мы вносим через 15 дней после того, как мы высадили. Вторая подкормка у нас будет. Вот она, вторая подкормка. Это будет через 15 дней после первой. И третья подкормка еще через 15 дней. Давайте рассмотрим, какие же бывают минеральные удобрения. Вот внизу здесь есть у нас описание удобрений азотные удобрения к азотным относятся мочевина аммиачный селитра сульфат аммония кальциевая селитра фосфорный это суперфосфат порошковый гранулированный двойной гранулированный фосфорная мука калийным это калийная соль сульфат калия ну и соответственно комплексные удобрения вот смотрите к примеру вы хотите сделать какую-то формулу удобрений. вы пошли в магазин, купили мочевину, двойной суперфосфат, а сульфата калия нет. А есть калийная соль. Что для этого нужно? Мы просто сюда вносим название калийная соль. Можете вписать. Также точно вместо двойного суперфосфата можете вписать одинарный суперфосфат. Формула, соответственно, поменяется. В нижней части есть еще один раздел. Это Примерная доза раствора в литрах под куст. Ну вот написано здесь 2,99. Это э, с учетом того, что вы будете поливать растения в открытом грунте. Ну не обязательно 2, почти 3 литра. Вы можете влить пол-литра. Можете влить 200 мл. А тем более для горшочных культур это как бы неприемлемо. Здесь вы можете вливать любое количество. Начиная от 100 мл и так далее. Давайте рассмотрим горшочные перцы, чтобы не поливать их сразу большой концентрацией, чтобы они не начали жировать, мы это удобрение распределим на две недели. Вот, к мы поливаем два раза в неделю, это получится за 15 дней, мы поливаем 4 раза. Для этого нам нужно будет взять калькулятор, так, калькулятор. и эту формулу, формулу разделить. На 4, так как мы будем поливать за 2 недели 4 раза. Делим. 6 разделить на 4. Получаем 1,5. Значит, здесь мы вносим с вами. Так. Здесь мы с вами вносим. 1,5. Второе 24. Так, берем. 24. Разделить на 4. Равно 6. Так, калькулятор надо сворачивать, потому что программа рвается. Так, 6. И последнее 12. Так, 12 на 4. Равно 3. А, так, здесь у нас 3. Вот. Формула, которую мы будем добавлять. С каждым поливом мы разводим этот раствор и будем поливать четыре раза за полмесяца, за две недели. С каждым поливом мы будем носить вот эту вот концентрацию удобрения. Соответственно, наши растения с вами не будут жировать. Мы их не перекормим. Конечно, для культур, которые находятся в грунте, тоже желательно вносить удобрения с каждым поливом но это все зависит от вас если вы живете и у вас рядом находится огород где вы можете постоянно поливать я приезжаю раз в неделю как бы для меня это неприемлемо мне проще внести один раз подкормки и не ездить там чуть ли не каждый день я кормлю свои растения только настойкой гумуса ну, вот кому-то подойдет и минеральные удобрения в заключение я хочу сказать, если кому-то понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылочку на эту программку я оставлю под видео и встретимся в новых выпусках.